и я. Привет, Тимас на связи и... Да, во-первых, это новый фон. Спросите, зачем? Я не знаю. Ну, блин, ну, ну нормально же, да? Ну... И это не хромаки, это... Это простыня. Это мягкая простыня. Вот видите, она очень мягкая простыня. Э. В смысле? Не, на самом деле, это реально простыня, просто здесь стена у меня там сзади. Вот так вот. А еще для тех, кто хочет заказать у меня рекламу или... Или хочет заказать у меня рекламу, то для вас я хочу вам сказать то, что в ВКонтакте существуют такие разводилы, которые представляются моими менеджерами. Хотя я так не говорю. Которые разводят, то есть вы кидаете им деньги, а я их вообще не знаю. И, естественно, рекламу вы никого не получаете. И я вам хочу сказать то, что... То, что люди, которые реально у меня занимаются рекламой, перечислены в списке... В списке контактов группы ВКонтакте. Кстати, все ссылки на мои соцсети в описании. Ну а теперь суть видео, у меня, мне, ко мне, короче, мне так досталось, досталась бесплатно одна экшн-камера Не, только это, конечно, полная говно, не, ну, на самом деле она не говно, но 1080p, 60fps, все есть, но она плохая Звук у нее вроде бы ужасный, я еще на комп не скидывалась с нее видео И эта камера тошиба. Toshiba. Toshiba, Full HD, 1920, 1080, 60fps, в общем, вот Ну да, камера-то камера, но это не все сейчас. У меня есть, тихо. Вот такая вот штука. Ну вы поняли, что это такое? <звук> <звук> да. И я сейчас кое-что запишу. <звук> Видите, в чем я с дикцией? Сейчас кое-что запишу и сейчас приду, короче. Ждите меня здесь. А вот и я В общем, вот такие дела Через чехол трудно нажимать, блин Да алло, пишите, хотите ли вы видео С использованием этой камеры Ну, не только использованием этой камеры, но в принципе Вот, Но ну, я думаю, что вы хотите А возможно и не хотите В общем, я надеюсь, что тебе понравилось это видео А так, удачи и пока Ай, блин Я просто привык, что у меня ничего нету постоянно А сейчас вот эта вот стена Блобанный. Так, за тобой следит хомяк. Че? В смысле, ты, ты сейчас серьезно? Мне жопа.